Иначе волшебства не произойдет. И вся вот эта наша отрепетированная сцена просто пропадет. Давайте, дружненько, три-четыре, Дед Мороз! голосовые данные и не дают нам фанфары на выход Дедушки Мороза. Давайте посмотрим на них, убедительные, и попросим очень громко позвать Дедушку Мороза. 3-4. Дед Мороз! Дед Мор... Сделится, не хуже, чем да, не ожидал, не ожидал такого да, дедушка, мы старались, особенно вот этот молодой человек-подорожник. Ну что, дедушка, раз уж мы такую, такую тебе званую встречу приготовили, порадуй нас. Ой, готов порадовать я столько только проблема у меня одна случилась. Что такое, дедушка? Еле ноги свои унес с корпоратива да сейчас. Что ты говоришь? Сам пришел, царство привел, так. а снегурочка-то а -а -а -а. растаяла, дорогая моя. Горячий был корпоратив, очень ребята. Очень. Пытались, очень. Что делать будем? Вот смотрю я по сторонам сейчас. Так. И вижу, что. Кандидаты-то на снегу. кого го как прекрасных много. Много на снегу. И подумал я тут, а давай-ка устрою я кастинг. Кастинг на снегурочку 2011. Девчонки, успейте поучаствовать. Быстренько, быстренько, быстренько. столько Да, хорошо. Конечно. Нет, вот К зрителям лицом Дедушка Дедушка Всех вот к зрителям построим К зрителям Девочки Девочки шаг на меня Хорошие. И разорвать на 360 раз год Повернулись Вот что все в линию, молодцы, стройненько, Ой, только встали. Вот на другой краше. Это а у меня мужчина хотел попробовать на Снегурочку. Где этот отважный мужчина Это был болельщик ЦСКА. Вот он, вот он, бежит, бежит. Попробуем сюда на Снегурочку. Конечно. Вставай, вставай, подсюда. Чувствую, я выбор будет тяжелый, потому что одна другой хуже, одна другой умнее, но ничего. Слушай, снегурочки, потенциальные мои, конкурс и задание первое. Ох. Как вы знаете, Нормально. Дедушка Мороз старенький вовсе стал И порой словечки-то нужные забывает новогодние Придет он, так и нужное слово "аки" не может вспомнить А поэтому Снегурочка моя должна обязательно знать все при все новогодние атрибуты Ну что, попробуем вот Мангарины вот. Ёлка Рукавички Заяц Шампан Раз, два, три, провожаем! Свою курочку! Провожаем! На старт внимания, поехали! Если своих не кушать, чужим, чужие, дедушки только не подходят. Не, не, не факт, что это все на мужчины вернется, я вам скажу. Веселье на шухе. Если свои мужчины кончились, не стесняемся, знакомиться и забираемся на других А вы А я напоминаю, только галстуки или не... Нет, часики, часики, я вам... Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять... 4, 3, 2, 1, закончик. Ну что же, подведем результаты, я подведем, думаю. Подведем, конечно. Еще Но раз нет. напоминаю, Ой. что в конкурсе зачет идут только галстуки и ремни. Понятно. Вот эта Снегурочка уже принарядилась, как не глядим. Просили галстуки или ремни, она все-таки принесла бусы. Нет, этой Снегурочке да. бусы можно. Можно, вам пойдет, конечно. но мы их не засчитаем. Итак, это... раз, что это, это вот сюда, Гавстук, это галстук, два, два три, три, четыре, пять, пять шесть, шесть, шесть, семь, шесть. восемь, девять я уже успела считать. Молодец, о, Снегурочка! Девять атрибутов. Здесь так, здесь понюш, чего получается? Нет, нет, нет. Раз, раз два, все по честному. Три, три атрибута, может. И три. Ну и коньяк, да. Коньяк не по чёт Нет, ну да. три. Три. три, три, раз, два, три, четыре, четыре пять, все нет, пока нет, по честному, шесть, семь, восемь. И шапочку себе на голову, да. Девять, держи, держи, возвращай. Придется... Держи. Раз, два, три, четыре. Нет, три, три. Я сама ладочек. Нет, нет, нет. Три, три. Считаем дальше. Два, три. Три финалистки. Три финалистки. Вот такая неожиданная троечка у нас вышла в финал. Я напомню. Конкурс названия «Снегурочка-2011». И сейчас, друзья мои, именно сейчас, я думаю, будет самое интересное. Ну-ка, зайка. Зайчик, Зайчик, готова. Мы пока познакомимся с финалистками. Вас как зовут? Александра. Александра, приветствую вас! И Машенька, да, конечно! А ну, знаешь, негурочки мои потенциальные, что самое любимое лакомство у зайчика? Морковка. Морковки, правильно морковки. И сейчас, сейчас каждый из вас, я предлагаю проверить свой навык. Навык, а точнее чутье. У кого из вас лучше развито чутье на самую длинную морковку? Итак, начинаем с Машеньки. Машенька, Первый, типа, Машенька. Сразу не щупаем. типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, по одной. По одной, по одной, по одной. типа, типа, типа, типа, хорошо, большая морковка, молодец. Оп. о о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о! поднимем морковинки наверх на головой. но конкурс-то непростой у нас конкурс-то с задовырникой как вы знаете в некоторых моментах отнюдь не длина решает а умение так сказать пользоваться инструментом ну что, снеговики, мои дорогие? Покажем, как мы умеем пользоваться длинными и не очень инструментиками нашими. Свет, приглушите нам, чтобы они были смелее! Поддержим! Кто, как вы думаете, именно вы, гости мои дорогие, сейчас посредством аплодисментов мы же пойдем. Кто? Самый достойный название «Снегурочка» Начнем ]Julia. с Александры. Аплодисменты! Спасибо. Спасибо. Дедушка, я чувствую, что тебя ждет. Людами! У нас все-таки аплодисментам, я считаю, Машка замечательно танцевала, но папа, что делать? Массовостью шел, берут. Шел, распределились у нас, нет, распределились у нас все-таки между Александрой и Людмилой. Я призываю спасти дедушку. Ребятки, ребятки, ну вы представляете вот эту... должна быть единая Мороза одна. А тем более... Ну, вот, вот, вот такая вот. Ну почему не такая? Почему не а Всем вот, Все что, дорогие мои, дайте я вас обниму, а, что ли? На себя, не курочки вы! Заслуженная победа, да, заслуженная победа. победа обеих Одна Снегурочка слева, другая Снегурочка справа Ну-ка, Снегурочки, становись <связывая> Красавицы вы мои <связывая> <не не связывая> наглядные Ну <связывая> что, ну <связывая> что красавицы, я думаю, раз уж Снегурочки заделались <связывая> Нужно и слово поздравительное сказать гостям нашим Готовы? Готовы Попробуем Гости дорогие, с Новым годом Пусть год уходящий был хорошим, а 2011 будет еще лучше. И самое главное, здоровья и счастье в семьях, успехов в работе. А самое главное, ребята, веселье, радости и любви. Давайте отдыхать и встречать Новый год!